Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Всем доброго дня. Наконец-то и мы добрались до дачи. Решили шашлычка поджарить да. на самоизоляции. Ну да, Серега, он уже в рабочую одежду переоделся, чтобы не испачиваться. Сейчас вот будет дровишки собирать, в мангал складывать и будем жарить шашлычок. У нас не мангал, у нас жаровня. Ну, практически, да вот ну а я сейчас пробегусь по даче покажу какая тут красота и тут уже смотрите мама в этом году грядочек наделала парнички поставила клубничка здесь кстати клубничка еще не чищенная не полтая мы вообще первый раз в этом году выбрались Тут чесночок у нее. Эх, жалко. Не застали мы, когда цвет вот этот вот был красивый. Все уже на пол свалилось на, на, этот, на землю. Смотрите, тюльпанчики тоже. Эх, надо было пораньше приехать. Может быть красивые бы тюльпанчики мы застали бы. О, тут у мамы малина. Вот. И пошлите в обратную сторону. Тут вот у нас такая вот беседка классная сделана. Виноград. Тут деревья различные. Вот, идемте к Сереге. Серег, давай, складывай все потихоньку. Да нет, ты успеешь. Я не успею, дрова сухие. А, ну смотри сам. Да. Мясо. Да. Ой, столько времени сидели дома на самоизоляции, вообще чуть с ума не сошли, но ну, я, по крайней мере. Серега хоть на работу выходил, вот. А я так дома чуть-чуть, можно сказать, слегка поработала, а так в основном разогнали с 30 марта сидеть. Никогда не думали, да, что дома так будет Да, да. Обычно, когда работаешь, хочется наоборот дома посидеть как-то это, рвешься всегда домой, бежишь скорей. Вот, А это уже до того досидели, что уже с ума начали сходить. Серег тоже за весь месяц, там, может, дней шесть отработал Вот, и тоже все в основном дома. Но ему хоть как-то оплачивают. Оплачивают. Ну да. а вот. Эх, неизвестно, что нам ждать в этом году. Хочется, конечно, мечтать о лете, о отпуске, о море. Вот, ну, неизвестно, что будет летом. Лето будет, отпуск будет, а вот насчёт море, а скорее всего, не будет, да. Эх! Поставим здесь бассейн надувной, водички, соли морской насыпаем, и будем дышать. Зонтик у нас есть. Точно. Кстати, да, действительно, зонтик же есть у нас. На скипр привезли, помнишь? Помню. Решил тут на лавочке вот посидеть, послушать пение птичек, на природе побыть. Я, если честно, вот люблю, когда вот такое время года, начало весны, когда только все цветет, когда все грядочки, по ниточке сделаны, когда только еще листочки, почки набухают конечно летом, когда уже урожай, это да, конечно все замечательно, классно, но не очень люблю приезжать на дачу, когда вот самый пик там июля, август, потому что уже здесь такие кусты, все заросшее, ходишь обо все сдеваешь, только мне пройти, вот я как-то не особо люблю, мне больше вот именно вот нравится, когда только ранняя весна и когда только еще вот это вот все начинается весь дачный сезон Сережу, вон уже пошел шашлык насделывать. Сейчас к нему подойдем. Посмотрим. Эх! Серега мясо нас делает. Да. Уже такие ароматы идут, прям вкусные. Петрушечки, наверное. Еще не жарю, уже аромат пошел. Да. Петрушка, она делает свое дело. Петрушка, укроп. Да, Серега у нас И сам всегда. Мясо маринует. Мы никогда готовые не покупаем. Мясо покупает, сам маринует по своему рецепту. Специи сам набирает. Да. Которые готовые специи в магазине продают. Я им не доверяю. Вообще непонятно из чего. Ничего там добавляют. Ну, да. Это уже сам набираешь. Уже знаешь, что конкретно там. Поэтому... Ну так и надо. Ну, да. Мы обычно это... Ну, бывает, то на решетке жарим барбекю, то бывает, вот, курицу, например, тоже на решетке. А так вот, если такой шашлык, то свинину. Кстати, никогда не добавляем вот на шампура лук там или овощи. Мы как-то овощи гриль не любим, Серегой. Вот, а лук, он горит всегда. Поэтому у нас всегда лук маринованный, вот, с уксусом, да. Вот, и его так в прикуску кушать. Ой, так рада, что хоть начали потихоньку работать в парикмахерские салоны. Я вот сходила себе, наконец-то маникюр, обновила, вот волосы покрасила, немножечко себя хоть это как-то в порядок привела. Ой, хорошо, конечно, на даче. Серега, кстати, должен был вчера лететь к себе на родину, покупали ему билеты, должен был к маме лететь вот, Сейчас вот будем возврат делать. Не знаю, как быстро этот процесс произойдет. Из-за того, что рейсы, естественно, отменены, должны по-хорошему, конечно, деньги нам вернуть. Но не знаю, насколько весь этот процесс пройдет у нас гладко или бодаться придется с ними. Вот, Конечно, да, сидим дома, смотрим видео наше с отдыха, как отдыхали с Серегой. Вот, фотки пересматриваем, ностальгируем, по морю скучаем. Вот. Очень, конечно, хотелось бы на море в этом году попасть. Путевки-то уже купили, но, по всей видимости, придется их, скорее всего, наверное, на депозит, то есть на ваучер переносить, может быть, на следующий год или как. Не знаю, хотя я, честно говоря, не представляю, как вообще без моря я буду. Потому что уже настолько привыкли каждый год на море ездить что уже просто вот без моря себе жизнь не представляю и никак вот. ну сейчас я еще пойду погуляю по проезду подышу свежим воздухом когда Серега уже начнет жарить шашлык я вам все покажу Серега шашлычак несет жарить жарить жарить жарить. жарить Ну, все равно сейчас уже костер будешь разжигать Будешь шашлычок жарить. Смотрите, какое мяско. Ох, облопаемся сегодня. Шашлычком. У Сереги такой всегда шашлык вкусный. гори <laughs> чтобы не погасло. <laughs> О, Серега, мяско положи уже. Чарим, чашки. Какой аромат, божественный просто. Вкуснотища. Еще не вкуснотища, еще не готово. Пахнет вкусно. А, Я пахнет. говорю, вкуснотища, аромат вкусный. Да весь аромат вверх уходит. Ничего подобного, здесь тоже mm. пахнет хорошо. Вон, Серега, один да, кусочек снял. Mm, попробовать. Да, давай, пробуй. Горячий? Не, оставь чуть-чуть. Mm -hmm. Обжорка. Все уже? Все? Можно снимать уже? Да. Ну, потом, сейчас, потом сейчас это кушать пойдем. Ну да. Сейчас маме скажу уже тогда все. Идем за стол кушать шашлык, машлык, башлык. А, смотрите, какое мясо. Аппетитное какое все. Ну, как раз самое то. Давай не будем это ост остужать, да. Скорочка. Бежим, бежим. Вот, Серег, шашлык пожарил. Смотрите, какой аппетитный. Кстати, хочу да. вас познакомить со своими родителями. Это моя мама. Людмила Алексеевна всем и Валерия Константинович. Всем привет, всем привет. И всех поздравляю с праздником. Ой, давайте кушать будем. И я вас тут, господа, поздравляю. всех. Да, спорят. скоро, кстати, 9 мая. Вот, может быть, снова соберемся на шашлык. Говорят, Дай не Бог. будет. Не будет же, говорят, этого угу. парада-то. Только будет этот салют, и все. Парада не будет на 9 мая. Парад. На даче вообще очень чудесно. Погода изумительная. Ну, такую, ну, бы, да. такую бы самоизоляцию <связь> я хотела да. бы. Да. Ну да, мама у нас любитель на даче. Это мы с Серегой любители моря, а вот мама на <связь> даче ничего не надо больше. Да вот. оставить, Особенно, да. когда дети приезжают. Мы так. Обладим. Ладно, давайте кушать будем. Приятного аппетита! Сейчас я картошечку сюда еще положу. На. Кушайте, кушайте. Никого так. не слушаю. Жал... Сереж, подержи, пожалуйста. Угу. Все нормально, все хорошо. Вроде шашлык поджарился прям как надо. Главное, М -м -м. погода нам улыбается. Да, у тебя никогда шашлык плохой не бывает. Я да, да, шашлык шашлык да, короче. Это наш, это вот наш шашлычник. Это, шашлычник. это наш семейный это шашлычник. Маша и я говорю, вот Младший наш, наш зять. Лучше твою шалакоящую не ел. Так, <сёк> я тут, ты, давай мне крышечку, <сёк> ставь сюда я Ну да, не раньше в детстве, в моем, ты все время шашлык переволок, когда дача была, готовила Да, а а всё всё... да, да, да, да. Да, давай, да, ну. да Сейчас, сейчас я все посыплю, все сделаю, кушайте, кушайте Ну а тут, да, если шейку взять, то это она жирненькая такая, как раз мягенькая Все замечательно, все чудесно Все, очень даже все здорово еще хочу вас познакомить с одним жителем семейства нашего. Нюся! Знакомьтесь. Залезла на лестницу, под самый потолок сидит. Кайфует. Закрыли он на чердак-то люк, чтобы она там не лазила нигде по кроватям. Ой, столько шерсти от нее вообще. Сейчас как прыгнет мне до голову. У нее вид такой. Не знаю. Когда кошка другая была, я как-то ну, к той кошке больше так это относилась с любовью. А эту кошку я боюсь. Не знаю почему. Кстати, она выглядит так крупно довольно-таки. Больше на это... На, на кота похоже, чем на кошку. Да, Нюся? Ой, поближе вам покажу ее. Давай еще, Нюська, что-нибудь мявкань, там, зевни. Не знаю, что-нибудь сделай. Познакомься. С телезрителями. Анюська, <смех> салфетки тебе. <смех> пушистик, а пушистик. Ладно, не хочешь ты, Нюська. Привет телезрителям сказать. Помаши лапой что ли вот так вот, Нюсь. Ну ладно, не хочешь как хочешь. Серега, шашлык ты пожарил, накушались, налопались. Объелись, пиво пьем, теперь сидим. Ага. Ты сразу из двух что ли? Уже даже не лезет. Да переелись. Слопал. Глаза голодные. Конечно. Мясо есть мясо. Ой, я тут сегодня мало поел шелка. Обычно всегда так шашлык жду. А это. Спать легла только под утро, сидела, смотрела сериал. Ой, ты еще свое наверстаешь? Да, си сегодня. Си сидела, смотрела сериал. Присела сейчас на один сериал классный. Ну, я думаю, многие, по крайней мере, женщины смотрели этот фильм турецкий "Тысяча и одна ночь". Вот, я его раньше не смотрела, сейчас вот узнала о нем. Ну, я помню, что он шел как-то по домашнему. Вот, а сейчас начала смотреть и прям не могу оторваться. Прям настолько затянуло у меня. Сижу до 10 утра, 10 часов утра спать, ложусь. Потом часов до 4, до 5 дня дрыхну. И опять Надо вот так вот. очки взять. Да ладно? Солнце прям там глаза слепит. Нормально. Можно и без очков. Чего везде в городе очки? На, был, на море очки? Я в городе очки не одеваю. Вот. Так что... Развлекаемся на самоизоляции, как можем. Да лучше здесь развлекаться, чем дома. Ну, я, я даже про, сейчас про сериал говорю. А -а -а. <laughs> вот. Сериал здесь можно посмотреть. Да ну... ну Как-то неохота. Оставляйте тоже свои комментарии под моим видео. Делитесь, как вы. Коротаете да, свое да, время самоизоляции. На, само, на самоизоляции. На карантине сидите. Я думаю, будет не только мне интересно узнать, если вы поделитесь своим мнением. Вот, потому что ну, как-то надо держаться, как-то надо терпеть. Не, Хотя я думаю, я думаю, что в мае тоже не вызовут на работу сейчас, меня, по крайней мере. Сейчас, во-первых, на улице такая погода классная. Завтра вообще Да, ну сейчас в... да, все в ульневоле все равно гулять выходят. Дома не сможешь сидеть по-любому. Да. С ума сойдешь просто дома сидеть в эти четыре стены, телевизор, компьютер, компьютер, сериалы смотреть. Да. Мы уже одни сериалы начали, как говорится, из ушей лезть, начали другие смотреть. Я вот на турецкие перешла, думаю, этот фильм досмотрю, потом еще какие-нибудь будут турецкие смотреть. Вот, уже на работу, если честно, очень хочется. Быстрее бы уже этот карантин закончился. Скоро пойдешь, не переживай. Уже деньги надо быстрее начинать зарабатывать. На новые поездки на море, да, Сережа? Да, не говори. Вот. Дай бог на следующий год поедем. Хоть бы может и в этом году случится чудо, мы все-таки поедем. Сейчас. Да уж. Хорошо, мы сегодня, Сережа, отдохнули. Сейчас вот уже собираемся домой ехать. Решили с ночевкой не оставаться. Потому что немножечко прохладно пока еще ночевать, хоть и есть да. здесь обогреватель на даче, но ну, они да. у мамы обогреватель Это в комнате. Это говорится, пока у нас так разминочка только была, бани не было, так чисто шашлыки. В следующий раз, надеюсь, баньку затопим, в банке попаримся, также шашлыки поедим. Будет намного лучше уже. И здесь заночуем, скорее всего. Ну, да, Сережа очень меня любит баню, я не особый любитель, если честно. Ну, мне просто немножко душновато там. Серегу вообще его за уши не вытащишь. Вот. Обогреватель, конечно, у нас здесь на даче есть, но обогреватель у мамы в комнате, у папы. Вот. Поэтому ну, как-то домой. Да, мы все уже только, Все только начинается. Да, да, все, да. Сезон только начинается. Поэтому мне очень было приятно сегодня показать вам наш отдых. Такой выходной на майских праздниках. Как мы проводим самоизоляцию. Подписывайтесь обязательно на мой канал Ставьте лайк Не забывайте оставлять комментарии Под моим видео Делитесь также, как вы проводите Свои майские праздники Мне очень будет приятно узнать Как вы развлекаетесь Отдыхаете Ну и встретимся с вами В следующем видео Всем до новых встреч Всем пока Всего хорошего пока.